Видео озвучено не для продажи. Каналом Кирилл Грей. Ссылка на оригинал в описании. Ладно, последнее слушание Ангелины Циглер началось. Давайте раз и навсегда покончим с этим. Разумеется, Ангела. Я всего лишь задам вам пару вопросов о Overwatch. А вам стоит ответить на них настолько правдиво, насколько это возможно. Ну хорошо. Первый вопрос. Это правда, что идет внутренняя борьба за власть между Гебрием Райсом и Джеком Моррисон. Последний раз говорю тебе, Гейб, мы не сделаем. Shake Me Up от Evanescence. Тимой Overwatch. Я вижу, мы не поладим. Yeah. Вот как. Следующий вопрос. Это правда, что вы превратили некоего человека из клана Шимада в киберниндзя? Скажи мне, доктор, вам удалось спасти мой баклажан? Мне жаль, Генджи. Но я не смогла. <звы> я понятия не имею, о чем вы говорите. Хорошо. Но не так давно вы также потеряли связь с наблюдательным пунктом Overwatch в Антарктиде. Вы уверены, что там все в порядке? Все будет просто отлично. Нам также поступали доклады о том, что один из сотрудников Black Watch... Ну, вы знаете. А ты знал, что Ханза должен был стать следующим лидером клана Шимады? И что он также владеет и мечом? И что он бросил клан Шимады после убийства своего собственного брата? Если ты так его обожаешь, почему бы тебе не позвать его на свидание? <звук> да жовушки воробушки Что-то не так? Неважно, слушайте, он просто обеспокоен текущим состоянием Овервотч. Слушайте, возможно сейчас у Овервотч тяжелые времена, но мы все еще преданы службе. Ради защиты собственного мира. И ни за что. И никогда Овервотч не распустят. Wake me up! Wake me up inside. I can't wake up. Wake me up inside.